Всем привет! Закончен монтаж пятипостовой мойки в городе Балабаново, Калужская область. На мойке присутствуют функции активная пена, воск, осмос, вода, теплая вода, пена. Также присутствует карта клиента. Также на объекте присутствует два рукомойника, один возле технического помещения, второй рукомойник находится возле пылесосной станции. Пылесосная станция на два поста. Помимо пылесоса еще есть функция чернения. Помимо чернения, как дополнительная опция, есть еще бесплатная функция воздуха. Напротив каждого поста и плюс подкачка шин. В техническое помещение. Присутствует умягчитель, бойлер косвенного нагрева компрессор, осмос, емкость под осмос, пять емкостей для воды.